смотрим да вы карину карина по москве едет на велосипеде без рук удивительно вы так умеете я вот так бы не смог ехать может быть велосипед новый. Всем доброе утро. В 12.20 ведет новый... Чуть какая-то заплаканная на сегодня. видео. И замулилась. Чтобы это видео посмотрел каждый из моих... Подписчиков, ну, посмотрим в конце. Она очень Ролика. Вот. Поэтому в 12.20 всех жду на своей странице. Не макароны тебе с сосисками, а хер тебе. Не получишь ты сегодня сосисочек резаных. Вот тебе палец. Беги-ка беги! Побежал к подписчикам, любимым и единственным. Восьми человекам. Больше. Не как не любят. Так любят малолетки, тетю Карину. Ну, все. И дала. Братва, что сейчас будет? 63-я Ешка, ребята, против Ламбы. Это Неужели опять будут раздавать подписчикам? Или гонки? Поехали. Поехали. В общем, настроение, братва, просто бомба Поэтому сейчас прям стоим здесь на пятачке У Москов Сити. я и Макс, ребят, буду Разводить его на бат. Так ты подписчиков всех своих Разводишь, а сейчас ты будешь Макса разводить, вот Удивительно, единственный Раз вот в, в этом году Макса решил развести На деньги Первые пять человек, которые подбегут К нам первыми, ребят, получат по пять тысяч Рублей, буду лично контролировать не уезжаю, все отдал. А вот и деньги. И бабки, ребят, вот что все видели, всем раздает. 5. Бебро, это тоже отменять подошли. Деньги не проблема, когда отбираешь у подписчиков и разводишь их на бабки. Все, Братва, как и обещали, раздали все бабки, но самое главное уметь не только их раздать. сейчас реклама для подписчиков, чтоб развести вас на деньги. С Максончиком. давай ребята еще зарабатывать, как зарабатывает их МАКС. Поэтому переходим ко мне, подписываемся. И я научу вас зарабатывать. Деньги. Бабло. Погнали! Переходи к нему и подписывайся. Все отдам подписчикам. Просто все машины отдаст подписчикам. Для чего? Под речком, под речком! Отдаст все подписчикам и сам уедет на велосипеде. На крутом. Кар, может Барселона? Мы полетим в Барселону? Да нет, мы будем 1хбет играть. Барселона или -Ли Ливерпуль. Чтоб развести людей на бабки. Да нет, мы просто будем смотреть сегодня вечером матч Лига чемпионов. Ливерпуль, Барселона И будем стать с надежным 6500 рублей вместо пяти. Да, и чтоб деньги ушли у подписчиков. Ну а теперь смотрим ролик Карины. Ну рассказывай, как у вас дела с Давидом? Да вроде все хорошо было, только ругаться стали в последнее время. Да вы не ругаетесь, вы друг друга оскорбляете и обсираете. Матом. В общем-то и все. А из-за чего ругаетесь? Ты из мелочей. А ругается, что он шлюх водит. она не его очень сильно орет из-за этого. Вот такие дела. Каких ты. А представь, вот его раз и нет. С... А представить очень легко. Она себе другого парня найдет. А в ролике, видимо, бабушка вспомнила, как. Встретила своего дедушку в 45-м году. И стала будить его. Ха-ха-ха. Счастье. Он живой оказался. И решили вместе полежать. Да, не могу представить. Люблю его. Береги, слышишь? Любовь страшная сила. Особенно этой бабушки. Не ругайтесь, Ну что, красавица? Вот к этому дедушке вот. Любовь так и осталась. 45-го года. Им, видимо, они в 45-м, видимо, и родились. Мои, давайте отмечать великий день. Это день победы. И Дава вот пришел и подарил всем цветы. С великим праздником. Ну, да, вот сторис смотрим. Слышь, ты что такая дерзкая, а? Слышь, ты да она не дерзкая. Это ты дерзишь все время, а я все время плохо от тебя. Нехороший человек. Родные, через 30 минут у меня на странице выходит. Мы сейчас, и твой видео, ролик ребят, посмо... должен... Мы сейчас и твой ролик посмотрим с удовольствием. каждый из вас. Это очень важное для меня видео, ребят. Это очень трогательный ролик к 9... 9 мая. Ребята, и оно очень душевное. Поэтому через 30 минут, ребята, встречаемся у меня на странице. Братва, видео в ленте, оно очень важное для меня и касается каждого из нас. Не буду ничего лишнего говорить, просто зайдите и посмотрите его. Сейчас зайдем и посмотрим, твой. Хороший ролик. Все, ты ранен. Я в тебя выстрелил. Дети играют к 9 мая в войнушку. Это очень типично для детей. Железный человек сильнее, чем тон. Пап, пап, а то сильнее, чем железный человек. Это у детей все время такая, кто сильнее. Да мой папа сильнее. Да нет, мой папа сильнее. А какой у тебя любимый супергерой? А его любимый тот же дедушка. Который сидел в окопе. Просто играет музыка, мне кажется, Наргиза поет. Мне кажется, И не будем слушать ее, эту песню. И как... И как мудак вылез с закопа. Вот, его как убили. Не надо вылезать из окопа, когда стреляют. Стреляет. Вот такой мой сказ. Мой дедушка. Твой... Который убили, который вып... вы... выпал, за... вылез из копа, которого сразу убили. Это его г... супергерой. Продедушка, мой супергерой. Ди? Вот, вылез, оказывается, живой. Одет а дед, кстати, с того ролика, как у Карины. Э -да! а какая у тебя суперспособность? Защищать родных и близких, внучок. Это тебе. Спасибо, Иди, спасибо. спасибо. И Дава да, вот также подарил, подарил цветы этому, там, там правда бабушке дарил, а тут дедушке подарил. Они защитили родину, но они не защитили страну от всякого, не знаю даже кого, от всякой гадости, которая сейчас заполонила нашу страну. Спасибо, что смотрели этот ролик, всем спасибо, до свидания.